Ну вот мы 7 февраля ехали по улице Коминтерна и на пешеходе сбили бабушку. Нет, на Коминтерна ехали, потом выезжали из под моста, правильно? Да, из под моста выезжали. А где сбили с... именно? На пешеходе. На, на пешеходном переходе? Да, да, спускаешься. Где зеленый проезд, правильно? Да, да, да. И и дальше что было? что было? Потом мы выходили с машины, предложили в больницу поехать сначала. Ну, девушку предложили, предложила поехать. Женщина отказалась, потом, чтобы отпустить ее не просто так, мы ей предложили сходить в магазин, купить продукты хотя бы. Ну, мы сходили в магазин, покупали продукты, мы ее проводили до дома до подъезда, и у него не было никаких претензий. Мы спрашивали, она говорила, что у нее нет никаких претензий. И мы ее проводили, и на этом разошлись по дому. Хромала, и она, она держала спину, и мы ей предложили вот... Поехали ну, в больницу, рядом больница, шестая была в больнице, получается. Mm -hmm. Мы ей предложили туда поехать, она отказывалась, она сказала, все хорошо, пройдет. Uh, в феврале, в начале февраля... 7 февраля, да, чтобы точно? Да, седьмого февраля мы ехали с зубной машины. я села за рук, так как у меня есть водительское удостоверение. Во сколько по времени это было, не помните? Нет, но это было ближе к вечеру. В районе 9-10... Ну, ну, да, где-то так да. Ага. В пешеходном переходе я заметила пожилую женщину, и мы ее сбили. Мы сразу... Я от Искруга пересела на другое сиденье, потом вышла из машины, предложила поехать женщине в больницу. Она отказывала, сказала, что это не надо, я пойду домой. Но я ну, смогла просто так ее отпустить, как бы все равно стыдно. И мы пошли в магазин, купили ей продукты, потом проводили ее до дома, и все, и на этом как бы разошлись. Она сказала, что претензий никаких не имеется.